Массажист, реабилитолог из Киева. Я знал больше, чем другие курсанты. Ты как бы бросаешь все в Киеве, приезжаешь сюда. Это профессия, которая будет кормить. А такое случается только один раз в жизни. Паш, как называется? Ты врач? Как это называется? Я массажист-реабилитолог. Реабилитолог. Реабилитация. Окей. Okay. Массажист-реабилитолог из Киева. Ты закончил университет Тараса Шевченко? Да, я закончил факультет психологии. Медицинское образование? Медицинское образование в Киеве получал. Средне среднеспециальное у меня. Медбрат. А как решил вообще заниматься этим? В училище я э, ходил на курсы массажа, э, потому что можно было прогуливать, э, ну как бы, Анатомию. В военном училище, да? Анатомию. Нет, нет. Это медицинское училище, а, киевское медицинское училище. Третье. Поскольку я был массажист, и у всех физ нагрузки, э, я начал ходить чаще, чаще других увольнения. Почему? Э, я начал лечить людей, я начал делать массажи офицерам. А, вот, Я, соответственно, во время массажа я, я знал больше, чем другие курсанты. А, окей. Вот, поэтому и тебя я, отпускали. Да, меня выгодно было отпустить ты сразу понял смысл И этого я понял, всего да, дела, да? Я, я понял, что в принципе массажами можно. Ну, во-первых, это профессия, которая будет кормить. Э, вот, например, без языка, без ничего руками ну можно, да, можно ты себе работать. заработать. Потом через мне через года три э, мне стало это интересно, я начал изучать, я начал изучать А потом, поначалу мне было так. Не, не очень, да? Очень, да. Ну, ты в Португалию приехал заниматься тем же, правильно? Я в Португалию приехал, да, э, по договоренности. Я договорился о работе, то есть меня ждал доктор. Вот, я думал, что он меня ждал, так вышло, что не вышло, в общем, okay. у нас с ним работали. То есть, да. давай расскажем, э, ты в Киеве познакомился с доктором, который живет и работает в Португалии. Ты да. с ним связался и договорился о том, что он примет тебя на работу. Вот, а, ты как бы бросаешь все в Киеве, приезжаешь сюда и получается, что не сложилось, да? Мне в Киеве особо не держало ничего, угу. вот. Приезжаю сюда, прилетаю сюда и... Э, да, мы просто друг к другу не подошли. Угу. Вот, то есть э, двух разговоров в Вайбере оказалось недостаточно, чтобы там обсудить все моменты все нюансы которые, с которыми придется столкнуться и ему и мне и, ну мы на очень хороших отношениях okay. это очень важно потому что многие пытаются из украины из россии найти работодателя здесь вот как обойти вот такие вот моменты то есть как закрыть все возможные Вопросы для того чтобы приехать и ну, и работать, а не приехать и понять, а не мы не можем работать, потому что мы там друг другу не подходим э, по каким-то параметрам. Моя история, это скорее как делать не нужно, чем как делать нужно. А, если, расскажи, если, как не нужно. Не, не нужно с двух звонков в вайбере э, с обещанием, что все будет хорошо, ты прилета, да. э, не стоит бросать э, все и лететь сломя голову в Португалию. Okay. Как делать нужно, наверное, за какое-то время, наверное, за полгода э, налаживать контакт, интересоваться, каким образом идет э, технический процесс, да, там э, лечебный процесс в моем случае. Вот, технический процесс по документации и так далее, да, По оформлению по тебя. По оформлению меня ну, на работу. Не тебя, да. а работника. Окей. Okay. Да. Okay. Но обычно работодатели э, не заинтересованы в таких сотрудниках. То есть если кто-то из Украины, из России получает хотя бы малейший намек на то, что он будет трудоустроен здесь, он бросает все и едет, потому что такое случается только один раз в жизни. Ну то есть если тут работ... сотрудник из условного Киева будет говорить, а вы мне покажите, а докажите, а предоставьте. Человек скажет, достаточно, чувак. Не, достаточно не требовать да, от да. работодателя, а на дружеских, на приятельских каких-то интересоваться, да, каким образом у вас проходит работа, например. А подскажите, пожалуйста, а скажите, пожалуйста, угу. ну, свой гонор, понятное дело, если человек идет тебе навстречу, свой гонор можно оставить э, в Украине да, и приехать сюда. И, но этим нужно интересоваться как минимум. Друзья, досмотрите видео до конца. Там будет бонус. Окей, okay, а когда ты вообще придумал приехать в Португалию? Мысль у меня поселилась на прошлый Новый год. Я прилетал сюда на 4 дня к дочери. Вот, у тебя дочь здесь живет? Да. Okay. У меня здесь живет дочка. Ну, она, наверное, с кем-то живет. Два с половиной года. Эм, да, так получилось, что бывшая жена, эм, у них своя семья и у, и у нас получилось сохранить замечательные отношения, поэтому okay. мы, да, мы общаемся как, как друзья, я как друг семьи, э, я очень люблю ее мужа, ее детей, там, да, вот, и мы так с семьями дружим. Я прилетел э, поздравить дочку с Новым годом, она этого не ожидала, это был сюрприз, она говорит, я очень хочу, чтобы ты здесь жил. И, и тогда и, в общем -то, зародилась мысль переезда? Я задал себе вопрос, почему, ну, что меня держит да. в Украине. Я год вынашивал эту мысль. Вот. И э -э через год ты прилетел? Да. Ты сейчас два месяца как здесь, да? Сегодня да? ровно, ровно, ровно два месяца. Это очень круто, потому что у тебя эмоции свежие. Вот э, mm -hmm. ты, наверное, еще в гривны mm -hmm. переводишь цены? В гривны я уже не перевожу, у меня это закончилось через месяц. Да. Я, да, это для нервной системы очень больно. Сколько стоит тут арендовать квартиру или комнату? Где ты живешь? Я покажу в комнате. Комната стоит 300 евро. 300 евро в Лиссабоне? Э, в центре Лиссабона. 300. А дешевле можно найти? Можно найти дешевле, но я экономлю на транспорте. Okay. То есть я живу возле работы, я на транспорт не трачу деньги. Поэтому можно заплатить немножко больше, да, но поближе к работе. А как удалось найти такую комнату? девочка на работе, эм, тоже русскоговорящая. Э -э, у нее муж еще 10 лет назад же, э, снимал у этой же сеньоры okay. комнату. Okay. И она меня за ручку, как маленького... Прям везет-везет, да? Так бывает. То есть ты работаешь сейчас? С доктором этим не сложилось? Ты ехал в Лирию, это не Лиссабон. С доктором не сложилось, ты решил переехать в Лиссабон. Как так получилось? Я знал, что работа есть Порту, да есть в лиссабоне да. в таких скажем так провинциальных городках ее гораздо меньше если не сказать что нет вот. я когда начал делать свои публикации на фейсбуке я сделал себе страницу У -у -у. я объявил людям о том что вот появился такой да. замечательный парень меня люди начали приглашать и начали писать комментарии что очень жалко что вы не в лиссабоне да. я начал договариваться, я начал выстраивать работу. Э, значит, по два человека э, в день э, я ездил в Лиссабон работать. Из Лирии? Из Лирии, угу. это За 160, 160 километров туда да. 160 километров. На туда. чем ездит? На автобусе. Окей. Это было очень дорого. Это была очень изнурительная <свят> да, дорога. Вот. Но это было знакомство. Это было знакомство с, с первыми пациентами, это было знакомство с людьми. Вот. Дальше мне отрекомендовали клинику, где я сейчас работаю. Ну, и какая это клиника? Это клиника Санин. Ребята, ну, огромное спасибо, они мне очень помогают. Помогли, помогают и ну, я правда не ожидал такого теплого приема вообще. Давай Начина... Твоя... мы оставим твой линк на твой фейсбук под видео. Если у кого-то будет желание попасть к тебе на массаж, они смогут с тобой связаться, да, да? Да, спасибо. Вот. И значит, чем я был удивлен? Я не ожидал такого теплого приема. Серьезно? Я... Все говорят, наши кидают. Ты знаешь, мне помогают ребята, ну, у нас вообще как СССР, у нас Белоруссия, Молдова, Россия, Украина. Кто теплым словом, кто... Есть, конечно, есть люди, которые... как Ну, что э -э... нет завистников, вот, они тут 10 лет, они, а они... получают меньше тебя, или может так же. Есть такие люди, которые и комментарии плохие пишут, и в мессенджер мне приходят сообщения такие не очень приятные. Но такие всегда будут, и, и, и были, и будут. Сколько стоит час массажа? Э -э час массажа стоит 50 евро. Это, да, это не дешево, но я постоянно, то есть я играюсь. Люди просят акции, я делаю им акции, я разговариваю с руководством. Ребята, давайте так, давайте сделаем так, давайте порадуем. Э -э, то есть, допустим, последняя моя акция, я сделал из часа полу полуторачасовые сеансы. Окей. Да? Okay. Э -э пока всё доволен. Ну и какой план на, на год, два, три, пять? Я ставлю план себе вот на ближайший год. На следующий Новый Год я буду строить план на следующий год. Э, сказать, что я хочу жить на вилле возле океана, ничего не делать, да, чтобы на меня работал мой бизнес. Конечно, я этого хочу, но для этого нужно 10 лет пахать, да. как ломовая ложа. Да. Поэтому на следующий год я хочу выйти на уровень э, доходов, на определенный уровень. Сколько? Ну, 2000 евро можно зарабатывать? В Португалии? Можно 3-4 зарабатывать? В твоем бизнесе? В моем бизнесе? Самому делая массажи? Можно даже на кого-то работая зарабатывать? 3. Окей. Да. Слушай, больше, чем программисты зарабатывают. Каждый профессионал, если он профессионал, он зарабатывает? Он зарабатывает. Даже плиточники, они тоже очень достойно зарабатывают. Что самое важное, вот, как бы урок какой-то какой вынес после переезда, я не знаю. Понял что-то, переосмыслил что-то. Да. Я очень, как оказалось, трусливый. Э, трусливый, да. да. Но в моем случае страх не стопорит меня, да. а мотивирует. И моя мотивация — это мои дети, моя семья. Я очень хочу, чтобы они выросли э, на берегу океана да. Да, под, под теплым солнышком в чистой экологии. Вот. Это мой мотиватор. Что я понял, что я понял. Я еще пока, честно говоря, на двух месяцах мне тяжело, тяжело сказать, что я понял, что не понял, но то, что бояться не стоит, это ну, надо пробовать, надо делать. Первые места, куда я приехал после, ну после прилета, да? Угу. Я точно знал, что я пойду в спортзал. Это люди, где но встречаются. Но ты же не знаешь португальский, и ты не знаешь даже английский. Зато я умею улыбаться и говорить Окей, Окей, это людям нравится. Да, да, я да, да, да, <свят> да, да, да. Согласен. А, а, а, если бы вот не нашел работу у Санин? Ты знаешь, я бы согласился на любую другую работу. Я бы, ну, нужна была бы фабрика, я пошел бы на фабрику. А, а есть работа на фабрике? На фабрике всегда есть работа, на фабрике всегда есть работа. Ты это знаешь или думаешь? Я это знаю, мне это предлагали и есть очень там, разные вариации, ночные смены, то есть можно э, бросить вообще спать, отдыхать, да, просто быть, быть на фабрике работать. В моем случае, у тебя есть на видео, когда-то ты говорил там в одних из первых видео, что даже если я буду мыть э, посуду, это да. будет э, недолго, да. и я это буду делать лучше всех. Да в принципе вот это ты озвучил вот ту мысль которую ну, которая во мне тоже сидит если мне придется что-то делать я буду это делать и работа есть работа слушай а смотри у меня вот здесь вот болит иногда да. Не, я серьезно говорю вот здесь я не могу понять почему это может быть положение за рулем, это может быть положение во время работы. То есть у тебя левая сторона напрягается, правая отдыхает. И вот в принципе в таком положении ты и находишься. Окей. И что делать? Ну, для начала нужно снять напряжение в общем. Ну, без массажа это можно сделать? Это можно сделать физическими упражнениями. Что надо делать в офисе? То есть, если ты за рабочим местом там 8-10 часов сидишь? Вставить себе будильник и каждый час. Да. ходить пить водичку, да. и во время этого растягиваться, покрутить. Есть упражнения для того, чтобы снимать напряжение там, с воротниковой зоны, с грудного отдела. Достаточно раз в час разгонять немножко кровь и растягивать мышцы. 8 часов в одном положении, ну, да. и встаешь точно так же, идешь домой. Да. Ну, поэтому могу показать упражнение для тебя. Да, давай. Special for you. Okay. И, видишь, я английский уже знаю. Да. <laughs> Называется Burpee. Дорби? Да. Знаешь? Нет. Делается, оно... А, видел, да. Видел? Да. Десять раз делаешь, оно заменяет тебе зарядку на целый день. Обязательно с выпрыжком. Окей. Да. Что это дает? Общий кровоток. Организм просыпается за пять минут. Спасибо, что принял участие в моем видео. Я желаю тебе Спасибо удачи. Спасибо огромное Все только-только и... начинается. Я думаю, ты еще миллион всего не попробовал. Все будет... Очень интересно и нелегко. Я думаю, да, да, это да. Окей, okay, спасибо.